Итак, всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Руслан Некст. И сегодня у нас будет быстрое и короткое видео. Я бы даже сказал молниеносное. Так как я очень тороплюсь, а на выходных я не смогу записывать видео. Но меня просили записать видео по лагерю. Итак, приступим. Для чего нам нужен, нужен лагерь? В лагере у нас есть вот такая замечательная ресурсы. Это еда, ее больше нигде не достать на эту еду можно купить э, различные предметы спасибо, не надо сундук со свитком супернавыка, очень хороший вот, но он стоит прям 100 тысяч сияющий сундук с эссенцией, тут у нас от 100 до 150 единиц, это тоже очень круто вот такие есть, жетонное извлечение, это не такое себе не берите, не советую лаки тоже так себе и случайная деталь от аксессуара тоже неплохо вот. для начала кто не в курсе нужно обязательно сделать твинов твины нам необходим для того чтобы поставить их в гарнизон чтобы защищаться от других противников чтобы они не разграбили наш лагерь и те ресурсы которые мы собираем в этом лагере еду и золото и, соответственно, они нам нужны еще для того, чтобы собирать сами эти ресурсы. Вот. Здесь мы их распределяем. То, что будет собирать, советую собирать, кстати, не вот так. Пищу. Чем выше уровень у персонажа, тем больше в него вмещается, и тем скорее он собирает ресурсы, насколько я знаю. А, да, да. Вот Так И да Что тут еще Создаем твинов Твины нам нужны еще для того, чтобы Увеличивать вашу силу Каждый твин дает Какой-то маленький процент вот. И нужно раскачиваться Как минимум до Третьего этапа приключений Третьего Третьего задания, третьего этапа Сейчас я вам покажу, почему именно до этого этапа. Потому что на нем у нас открываются PvP бои и PvP навыки. Так, секундочку. Даже у нас здесь... Ага, вот, извините. До отсюда за... доходим, вот, до вот этого вот, а. открыт рейтинговые матчи. Когда у нас откроются рейтинговые матчи, мы сможем этим твинам поставить а, в навыки, там, дуэль, кажется, и выбрать навыки. Иначе вы будете пользоваться только воротами и вот этой вот атакой, что не есть круто. Ну вот, в принципе, кажется, у нас все по этому видео. Кажется, не забыл ничего сказать. А, нет, забыл. Я вам расскажу еще раз тактику: как необходимо нападать на чужие лагеря. В чужих лагерях просто какие-то прям запредельно имбовые противники. Это у нас искусственный интеллект, играет компьютер. Для, для начала нам нужно заблокировать его атаку и дальше уже прожимать спелы, посмотрите в моем предыдущем видео. Мы сначала контролируем и противника, далее прожимаем все остальные спелы. Если мы его не убили, нам нужно увернуться и подождать пока откатятся спелы, либо же дальше попытаться блокировать его атаки. Ну, вот в принципе и все. На сегодня подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх и до скорого. Всем пока-пока-пока.